Приготовить диетический суп пиро из овощей можно за один час, за основу можно брать любые овощи или грибы, как в данном случае, блюдо получается очень вкусным и диетическим. Этот диетический суп-пюре из овощей очень любит во Франции, но и на других кухнях мира он завоевал не меньшую популярность, суп на основе грибов с овощами и сливками придется по вкусу даже детям, готовится он быстро и просто. Список ингредиентов конце видео 1 отличный вариант супа если вы следите за своей фигурой, чтобы минимизировать количество калорий, сливки можно заменить 0,5% молоком. 2. Припускаем немного мелко нарезанные лук и грибы на растительном масле, важно не жарить их, а немного припустить на минимальном количестве растительного масла. 3. Добавляем несколько столовых ложек мелкие, перемешиваем и жарим около минуты на слабом огне, Соли мы приправляем по вкусу. 4. Заливаем полтора стаканами воды и доводим до кипения, добавляем зелень петрушки, можно еще добавить сельдерей по вкусу, варим около 10 минут на слабом огне. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного! 5. Даем супу немного остыть и отправляем его в чашу блендера, взбиваем до состояния пюре, отдельно взбиваем яйцо со сливками или обезжиренным молоком. 6. Вливаем полученную взбитую массу в суп и еще раз пропускаем в блендере. 7. Подаем суп порционно, притрусив молотым перцем и украсив зеленью, употреблять диетический суп-пюре из овощей нужно в горячем виде. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь о составе нашего блюда. Грибы 200 грамм, лук 1 штука, яйцо 1 штука, зелень петрушки, по вкусу, соль и специи, по вкусу, мюка 1 столовая ложка, сливки 0,5 стакана, количество порций 1-2. Щелчок, клик